Ну что ж, добро пожаловать обратно на борт нашего поображаемого корабля. В этом видео мы поговорим о том, какие вообще есть средства э, гигиены, менструальной гигиены, средства-средства менструации, средства менструальной гигиены. В этом видео мы поговорим о том, какие вообще есть средства менструальной гигиены, что используют вонюмистры, что нет. Короче, это будет такой э, большой обзор на, на то, что есть. И я уверена, что о паре альтернатив вы не слышали. Ха! Ну что ж, поехали. Давайте начнем с того, что все вы знаете, все мы знакомы с одноразовых прокладок. Вы все знаете, что они бывают разных размеров, с крылышками или без крылышек, разной впитываемости. Раз уж мы заговорили о прокладках, то, скорее всего, вы слышали и о ежедневных прокладках. Сразу хочу сказать, друзья, что нас всех обманывали все это время, потому что они как бы ни хрена не ежедневны. Не нужно использовать их каждый день, потому что это не очень хорошо для вашей бульвы и для вашей вагины. Это может хреново влиять на вашу микрофору, потому что они не очень пропускают влагу и воздух, и большинство гинекологов не советуют использовать их на постоянной основе. Но они классные, например, когда у вас уже почти закончились месячные, вам нужна какая-нибудь легкая альтернатива, или когда вы ждете месячных. Прокладки цепляются к трусам. Я говорю это не просто так. Знаю из надежных источников, что есть люди, которые думают, что прокладки цепляются к вульве, клеются к вульве. Нет, они клеятся к трусам. Просто на всякий случай. Про тампоны, скорее всего, вы тоже все знаете. Скорее всего вы знаете, что тампоны используются внутренне вагонально. Это значит, что он вставляется во влагалище, впитывает в себя менструальное выделение, потом достается и выбрасывается. Тампоны тоже бывают разной впитываемости и разных размеров. И да, их можно использовать тем, у кого еще не было секса. И нет, они не лишат вас девственности. А по поводу того, что они бывают разные, например, есть даже тампоны с аппликаторами. Они очень популярны в Америке. Это значит, что вместе с тампоном у вас есть пластиковая трубка, и эту пластиковую трубку вы вставляете во влагалище, и по этой трубке вы вводите тампон. Американцы. На этом этапе давайте перейдем к товарам, которые менее популярны и о которых вы, возможно, не слышали. А Начнем с менструальной чаши. Чаша это многоразовый продукт. Это значит, что вы покупаете одну и используете ее лет 10. Они тоже вводятся в вагину, собирают в себя менструальные выделения. В зависимости от того, сколько у вас выделений, вы потом просто достаете чашу из вагины, выливаете менструальные выделения, моете чашу и используете ее повтор. В конце цикла вы просто ее кипятите, и на этом все. Фишка чаш в том, что к ним нужно привыкнуть. Не у всех получается с первого раза или с первого цикла привыкнуть к чашам и полюбить их. Но те, кто приноровилась, они просто молятся на чаше и говорят, что это просто идеально. Чаши тоже бывают разных размеров, разных форм, разных цветов. У меня самая обыкновенная, обыкновенная, и классическая. Говоря про многоразовые средства менструальной гигиены, многоразовые прокладки. Они сделаны из ткани, внутри у них специальные мембраны, которые хорошо может впитывать свое менструальное выделение. После того, как вы их использовали, просто их стираете. Вы можете использовать повторно. Кроме этого, есть многоразовое менструальное белье. Я, честно говоря, просто тащусь от этого. В сути, это трусы, которые внутри вшиты. Мембрана специальная, опять же, впитывающая. Они тоже бывают разной впитываемости, разных размеров, разных дизайнов. Просто бомба. Я обязательно в отдельном видео расскажу об этом подробно. Последнее средство, наверное, самое безызвестное. Софт-тампоны. Или так называемые в народе тампоны для секса. Их прикол в том, что они очень мягкие, как губка И, соответственно, очень хорошо сжимаются Поэтому их можно использовать во время секса с пенитрацией например Или во время орального секса или любого другого секса Когда вам не хочется, чтобы у вас там торчал какой-нибудь хвостик Но хочется использовать какой-то тампон Но вообще они тоже прекрасно впитывают И, в принципе, их тоже можно использовать, как и обыкновенные тампоны На этом наш короткий обзор на разные менструальные товары закончился Мы обязательно сделаем отдельные видео, где расскажем про плюсы и минусы каждого товара А также о том, как им пользоваться но ну, а вы напишите в комментариях, знали ли вы о всех этих товарах Может есть что-то, что вы хотели бы попробовать Может есть что-то, о чем вы только что узнали И вообще мы всегда рады в комментариях любому фидбэку А в описании под видео вы найдете ссылку на наш патреон Где можете нас поддержать Подписывайтесь, мы вас ждем И до встречи в следующем видео